Зной Дарила солнце Справедливость людям С лица земли сжигая Ложь и грязь Являла солнце Силу правосудия и над людьми божественную власть.